Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как продать пустоту за 100 тысяч рублей в Телеграм, о том, как люди зарабатывают большие деньги на этом мессенджере, и о том, как обманывают и тому подобное. Вообще, Telegram это активно развивающийся тренд, самый безопасный, самый, наверное, клевый мессенджер в мире на данный момент. И многие люди сейчас переходят, например, с WhatsApp а именно в Telegram, потому что он реально клевый. Сейчас Telegram мне напоминает ВКонтакте года 2011, именно в этих примерно годах была очень высокая вовлеченность и охват поста по отношению к количеству подписчиков. И вообще сейчас пока что еще Никого не хочу конечно же обидеть Я также пользуюсь и контактом И ватсапом, но Telegram все равно На первом месте, так вот Telegram Сейчас пока что еще обитает Умная аудитория, которой Очень сложно что-то впарить Или продать некачественный продукт Нежели как это можно сделать там в ВК Или в инсте, я на личном примере Знаю, что там очень легко продавать Всякие похудалки, увеличилки, крема От старения и так далее и тому подобное Но опять же, если знающий из головой подойти к этому делу. Вовлеченность читателей, если мы возьмем, например, какой-нибудь бизнес-паблик, очень высока. Даже у меня там посты старые в моем телеграм-канале набирают просмотров больше, чем у меня подписчиков. Один подписчик в бизнес-аудитории выходит около 15 рублей. Это, казалось бы, очень дорого, но, опять же, учитывая крутость телеграма, эта цена невысокая. Напишите, кстати, в комментариях, какая у вас в приоритете соцсети или мессенджер. Очень интересно будет узнать мнение большинства. Так вот, несмотря на это, в Телеграме потихоньку, помаленьку, а в последнее время все больше и больше начинают появляться мошенники или люди с очень некачественным товаром но зато с очень качественным, как бы это так сказать, предпродажным контентом что ли. В общем, в Телеграме есть такая движуха, как запуски. Что такое запуски в Телеграм? Если вкратце, то все же любят посетить какие-то бесплатные вебинары, получить какую-нибудь годную инфу, типа как легко за неделю или за месяц зарабатывать по 100 тысяч, именно это обещают авторы таких вебинаров. Ну а на деле зарабатывают по 100 тысяч именно авторы этих самых вебинаров, а не вы. Создать такой вебинар может в принципе любой из вас. Главное было бы что продавать. Если вам нечего продавать, то пожалуйста не суйтесь в это дело, так как я человек, который все-таки топит за качественный контент в телеграме. Я конечно понимаю, что рискую, но все-таки надеюсь на честность и адекватность своих подписчиков, так как с многими общаюсь и в принципе все доброжелательные ребята, которые предразумевают расположены к общению и к честным методам заработка. Также, рассказав вам эту информацию, я думаю, что сохраню деньги многих из вас, чтобы они не попали в руки мошенников. А если у вас действительно есть качественный продукт, или вы человек, который разбирается в какой-либо области заработка, вот, то почему бы и нет. В общем, чтобы вам было все понятно, давайте разберем такой запуск на примере. Разъебываем юлу 100К в месяц. О, кстати, первый раз, по-моему, на своем канале я сматерился, так что с меня. Автор данного вебинара полгода собирал с этого канала деньги. Схема очень простая. Создается завлекающий и многообещающий пост о том, что будет в данном вебинаре, для того, чтобы народ подписывался. Первый пост почти у всех как под копирку, меняется только имя, сумма и ниши. Всем привет, я супер-пупер бизнесмен, зарабатываю от 100 тысяч в неделю. Бесплатно расскажу, как вы сможете делать то же самое и все такое. Далее закупается реклама в каналах по бизнесу, э, так как именно там тусуется аудитория, которая таки пытается заработать свой первый миллион. Да, ребят, этот бизнес еще и с вложениями, то есть нужны затраты на рекламу, но которые очень быстро и в разы окупаются. Закупал он рекламу в пабликах, где от 20 до 50 тысяч подписчиков, в среднем там стоит реклама от 4 до 8 тысяч потом значит выкладывает он пару кейсов что называется предпродажный подогрев точнее его первый этап то есть если продавать в лоб если бы он например сразу после поста себе скинул бы продающий пост типа эй, ребят я провожу там обучение которое после которого вы заработаете столько в неделю то есть опять же что такое запуск это техника продаж с подогревом аудитории перед тем как выложить продающий пост нужно скинуть какую-то полезность делать опросы и так далее. В общем, взаимодействовать со своей аудиторией. В течение 3-4 дней или даже в течение недели подогревать свою аудиторию и тем самым вызывать к себе доверие. Так вот, тут он выложил в качестве подогрева пару кейсов про то, как он на самокатах 52 тысячи заработал, на айфонах. Кстати, прикольные кейсы, которые действительно могут человека замотивировать. Вполне возможно, что он даже не самых и писал. Далее он проводит сам вебинар, где рассказывает все прелести данного вида заработка и обещает обучить вас за символическую цену выставляет три тарифа а делается это для того чтобы продать как можно больше мест и естественно больше заработать так как если он поставит один тариф допустим 15 тысяч рублей он понимает что не для всех это подъемная сумма но покупатель точно найдется и за такие деньги. И также делаются тарифы и поменьше, 10 тысяч и 5 тысяч, чтобы собрать деньги со всех прослоек подписчиков. Что касается профита, то я изучил в телеграм-стате, в каких каналах он покупал рекламу, потратил на нее около... 30 тысяч рублей, продаж его обучалки примерно было на 150 тысяч, в итоге у него получилось примерно 120 тысяч рублей чистыми. После каждого такого вебинара, недели на 3, на месяц он пропадал, потом снова делал закуп рекламы и собирал новый вебинар, и так на этом канале было 3 раза. Неспроста я сначала сказал, что мы сегодня поговорим о том, как можно продать пустоту. Пустоту, потому что в одном канале по инфобизнесу я нашел подтверждение, что автор этого запуска обычный мошенник после оплаты он скидывает пару каких-то странных уроков и начинает игнорировать никакой обещанной поддержки и доведения до результата конечно же не было так что не вздумайте попасться на такие запуски я говорю не обо всех потому что есть некоторые авторитетные каналы которые собирают такое же онлайн обучение и действительно дают ценный продукт на котором люди потом успешно зарабатывают также и я возможно в будущем буду проводить онлайн обучение потому что я знаю мне есть что рассказать и чему обучить но я думаю что насчет этого я еще не скоро созрею так как сейчас я работаю не покладая рук в арбитраже трафика и занимаюсь действительно тем что мне очень нравится так что не советую вам делать такие запуски не продавайте пустоту не занимайтесь этим если вам нечего дать людям давайте не будем засорять telegram таким шлаком а наоборот разоблачать таких мошенников и делать все то чтобы они не смогли на на этом заработать. Вчера не было видоса на Ютубе, но я выложил неплохой курс Матвея Северянина пора заработок на арбитраже с нуля. Кто еще не видел, переходите по ссылке в телеграм-канал и изучайте. Если тебе было полезно это видео, поставь к нему, пожалуйста, лайк и не забудь подписаться на канал. На сегодня это все. Всем пока!